Причем, дабы добавить изюминку к путешествию, я решил сделать это в одиночку. Получилось или нет, смотрите далее. 15 июня 2019 года, сборы закончены, вещи собраны, можно собираться и выезжать. В качестве точки высадки был выбран спуск рядом с Бугринским мостом. Маршрут, начинающийся в этом месте, был интересен, так как позволял проплыть через весь город. Прибыв ближе к вечеру и несмотря на надвигающиеся тучи, я принял решение не отказываться от путешествий. У меня был один козырь в рукави. Дикий безымянный остров всего в километре от точки начала сплава. Забегая вперед, скажу, что без этого пристанища мне пришлось бы не очень сладко. Вот это мост. Оттуда я выплыл. Он какой. и первая остановка в пути. Начался небольшой дождик. И я хочу залезть в вещи и взять куртку. Вот такое красивое место. В начале острова. Здесь течение. Вот такое занесет и все. Самое сложное во всем деле оказалось надуть матрас для палатки. Но. На костер и на воду я решил забить, так как это маловажная вещь. Сижу, отдыхаю. Жду судьбу. В общем, я украл чужой костер и чужой мангал. We'll Пойдем через дорогу в мебельный and магазин and и украдем их костер. Воспользуемся моим a новым изобретением. Острый камень напал. Чужие! Защищайте огонь! Мы пришли за тобой! You. Что? Короче, выживаю как могу! Гори, гори, мой костерчик! Так я встретил первую ночь. Она прошла спокойно, лил дождь и в ветер, но в палатке было комфортно. На следующий день я встал в 9 утра. Спать больше не хотелось, на природе высыпаешься быстро. Остров, который стал приютом на эту ночь, прощался со мной. Я отчалил. По пути встречались деревья, растущие прямо из воды. Это были острова, которые из-за высокого уровня ушли под воду. Красивое зрелище, но к высадке они не располагали. Мой путь пролегал через центр города. По мостам носились машины, люди ехали на работу и только одинокая парочка загорала на городском пляже. дальше проплываю мимо баржи впереди железнодорожный мост а на той стороне секция старого моста набережная что это пиратский корабль Пристыковался к барже Сейчас буду делать высадку. Вот так все это выглядит. Надеюсь, не унесет. Так, что тут у нас? Здесь вороны сидели, но я их спугнул. О, какие механизмы. А вот здесь мы зацеплены. Как несет. А вот здесь видно, как ее болтает. Как нас разворачивает. Другая сторона баржи. Смотрим. А здесь ничего нет. Страшно, когда она так болтается. А вот, сюда, в течение. Вновь переплыл в реку, сейчас я нахожусь в Орваторе. Рядом с берегом Если что, быстро свалю Следующей точкой маршрута Стал Димитровский мост Он соединяет два индустриальных района Здесь город другой Более суровый, что ли Около грузового порта Я увидел такую картину Разгрузку баржи с песком Это завораживает и немного пугает Особенно если любуешься процессом Из трехметровой лодки Проплывая рядом с верхочущим монстром место, я поплыл дальше, меня манил остров с загадочным именем Сарнука, помню свой первый заплыв по Аби, ночь, луна, плавающие собаки с берега, вода в только он оказался спасительным куском суши, который принял меня и позволил накопить силы. Когда ночью мне встретилась компания, они праздновали день рождения с музыкой и весельем. Два дня, проведенные с ними, стали тем воспоминанием, которое приходит к тебе снова и снова, даря позитивные эмоции. Годы спустя я всегда делал остановку на этом острове, однако та компания больше не появлялась на нем. Расстраивало это меня? Нет. Судьбы людей подобны водам в русской реки. Иногда они текут сплошным потоком, иногда расходятся по рукавам, исходясь перемешиваются уже с другой водой, при этом продолжая течь туда, где должны оказаться в итоге. Это я уже на саранке. Прошел дождь, выглянуло солнце вновь. Я вот собрал вещи под лодку. Успел собрать палатку. А оно выглянуло. Вот так здесь. Красиво. Когда погода будет хорошая, поедут на ту часть острова. Вот здесь поработали бобры точили деревья и уронили их в воду вот так бобровый остров радовал еще и своей природой. Находясь в северной части города, он отличался от островов южнее. Больше желтых красок, больше света. В нем всегда казалось, что солнце светит как-то по-особому. Я любил брать на него пленочный фотоаппарат. От этих путешествий мне осталось много замечательных снимков. Так и продолжалось мое одиночное странствие, но в дело вмешался прогресс. Мобильный интернет, который проник в эти места, донес фото и видео на сушу. Так ко мне присоединилась Неля. Я сплавал за ней на берег, и мы продолжили приключения вдвоем. Значит, я решил сварить суп. Сделаю без всего. Только картошка, лук и морковь. Мясо решено было не добавлять. Вчера была картошка с мясом, и что-то даже... И без мяса. Нормально. Вот, а погода тем временем вот такая. А это палатка.